Отвечу I call Девочка сгорела, да курочка Да мелкого агарочка, да фитилечка. Аж вот я, дурачок все, что мог, себе обжег, Да горела свечка и закончился